решили поиграть в страйкбол и для этого прикупили кое-какое снаряжение ну, в первую очередь это привод цима cm 40 покупали мы это все в интернет-магазине планета страйкбола в челябинске приехал за 4 дня транспортной компании вот мы сейчас это все дело распакуем покажем вам как это все выглядит Значит, и что мы покупали? В первую очередь привод. Давайте так вот его откроем. С приводом идет сервисная книжка и руководство по эксплуатации на английском языке и на китайском. Сервисная книжка магазина Планет Страйкбола думаю от них далеко, поэтому она вряд ли нам пригодится, разве что если будет гарантийный случай какой-то а, вот непосредственно сам привод привод металлический АК-74 Складной. В комплексе идет бункерный пластиковый магазин ну, мы тут уже немножко пули к нему засыпали поэтому там Сделано все довольно качественно, проблем особо никаких нет. Единственная болезнь или особенность этих приводов это то, что вместе месте складывания приклада здесь у нас люфт. Поэтому мы сюда приклеили двухсторонний скотч, который этот люфт выбирает при складывании приклада. Вот в принципе и все. Пока. В комплекте идет вот такой пластиковый шумпол. Для выталкивания кулик застревших, заклинивших идет вот такой ключ. Видимо, для настройки скорости. Силикагель. И был еще, была еще был пакетик с шариками. Там штук 100 этих шариков мы их уже зарядили. Да, еще в модели съемный металлический шомпол. То есть копия практически один в один нескольких метров его уже отличить от боевого, я думаю, ни профессионал не сможет. Ну и тут на боковой стенке рамка для крепления прицельного приспособления, вернее, переходника, и на котором можно поставить уже коллиматорный прицел. Но это чуть позже будет все. Впечатление природ оставил положительный, то есть пока никаких изъянов не заметили. Во второй коробке у нас пришли комплектующие скажем, для того, чтобы все это работало. Это лодер, загрузчик шариков магазина туда засыпали два пакета шаров по 0,25 по 4000 штук в вот эти шары они идут уже на скорость 130 метров в секунду шары, легче которые 0,2, они на такие скорости не рассчитаны, поэтому это вот оптимальные шарика Заказали 6 магазинов, 3 металлических, тоже ЦИМА, и три пластиковых, дополнительно к штатному. То есть, и того мы имеем комплекты 7 магазинов. Маркировку они имеют С-72 пластиковые, С-71 металлические. Пластик все такие же. Это металлические. Да, заказали мы не бункерные а магазины, а механические. То есть у них на сто двадцать. 150 шариков. Металлические магазины, они универсальны, идут как как КК-47, а так и КК-74. А по длине они, как видите, длиннее. Ну и по субъективным ощущениям, металлический как-то четче встает в автомат, в привод. Поприятней. Так, еще мы заказали э, комплект наколенников и налокотников Сват. Сейчас я их покажу. Вот этот комплект налокотников и наколенников, купленный в том же магазине. Такой вот называется 9 мм тактикал X-Tec Pad, размер l его и американский, ну, европейский американский. Что они из себя представляют? Цвет олива. Это у нас наколенники. Это на Вот такой вот пластик. Подкладка. так вот они застегиваются, это на коленях, то есть быстро можно снять или надеть на ногу, не надо вот эти липучки, то есть липучки один раз настроил под ногу, больше вдёргать не надо. Сделаны довольно качественно, но ноги сидят приятно, функцию свою выполняют налокотники такого же плана, единственное нет... Быстросъемные вот такой застежки. Они чисто на Вот так. В принципе, вроде бы мы готовы э, к пострелушкам. По итогам эксплуатации э, в конце сезона, наверное, сделаем какой-то обзор, как себя вела вся эта экипировка. На этом прощаюсь. До свидания.